Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы снова делаем видео по заказу одного из наших любимых подписчиков. Милиция спрашивает, в каких случаях нужно использовать B? И после этого приводит единственный случай, с которым обычно возникает проблема, говорит, что здесь ничего понятно, но просто объяснить другие случаи использования B. Жестает меня довольно нелепое положение, но ладно, мне не привыкать. Давайте для начала разбираться, что такое BI. Being — это глагол to be в инговой форме. То есть каждый раз, когда нам нужно использовать глагол to be в инговой форме, мы используем being. Cool — cool. Помимо этого, being может использоваться в значении в качестве существительного, со значением создание, сущность, существо и так далее. I am a being of pure solar energy. Я создание из чистой солнечной энергии. Теперь вернемся к глаголу. Самый частый случай, когда нам встречается being, это когда он используется в группе времен continuous. Вообще, глагол to be относится к стативным глаголам или как их еще называют глаголом состояния, и по идее не должен использоваться в группе времен continuous. Но мы делаем исключение в тех случаях, когда мы испытываем сильные эмоции и как бы забываем про грамматику. Why you почему сейчас я такая хорошая. Второй по использования в случае, это когда глагол to be используется в конструкциях, которые требуют использования герунгия. Clever, Какой смысл быть умным, если не можешь доказать это? И последний вариант, это эквивалент слова будущее. Будучи в здравом уме и не здравом теле. На сегодня все. Обязательно делитесь видео с друзьями и пишите комментарии. Это Арменин.